Что означает, если у человека внутри в душе много страхов? Вот он ведет активный образ uh -huh. жизни, да, он борется там с чем-то свое uh -huh. жизненное пространство, а внутри, тем не менее, у него страхи сидят, страхи за маму, за бабушку, uh -huh. за дедушку, за то, что он куда-то uh -huh. уехал бесконечная, от чего это, что за, за тревожность, откуда она может Ну что, источников очень много. Это могут быть страхи, тянущиеся из прошлой жизни, страхи из детства, из внутриутробного периода. А огромнейшее их количество, да, они замусоривают сознание, некоторые страхи перерабатываются естественным путем. Некоторые страхи, что называется, они коросты покрываются, и к ним уже не прикоснуться, потому что это надо эту коросту разбивать. То есть mm -hmm. размачивать, разбивать, работать с ней. Mm-hmm более тщательные и другими методами. Причин огромнейшее количество, это и в жизни прожитые, и э, родители, которые сами со сковерканным сознанием, и неудачная беременность матери, и родовая карма. Огромнейшее количество причин. Другое дело, что вот если будете работать по методике, идите именно по методике. Сначала внутриутробное развитие вычищаем, да, потом вычищаем астрал по годам, потом вычищаем астрал специфически, только потом подходим к кармическим цепочкам, вычищаем астрал под карму, а там специфическая техника, потому что мы идем глубоко, то есть до уровня прошлых воплощений, только после этого. И только, после, и только после этого можно приступать к стихийным чисткам, то есть вот работать непосредственно уже глубинно к, на генетическом уровне, вычищая астрал, на генетическом уровне вычищая страхи. Поверьте, и то, я вам так скажу, все вы не вычистите. Оставите самые главные, которые нужны для выживания, потому что человек совсем без страхов, это камикадзе абсолютный, да, вот сейчас, наверное, видели этот сон танцующего мальчика на перекрестке, подошли сюда, да? видели? То есть вот человек обкурился с пальцев, да, у него астрала нет вообще, то есть совсем нет астрала, он ничего не боится, он ничего не боится, он, он пляшет, он, он бросается под машины, да? ну, вот подъехала наша нежная РУВД, нежно погрузили, нежно увезли. Да, но тем не менее, вот он совсем не боится за свою жизнь. То есть он бросается под машину, он безумствует совершенно. Вот человек, у которого отключено астральное тело, вот так вот мы себя вели, если бы у нас тоже не было ни грамма страха. Страхи помогают нам ориентироваться в пространстве. Другое дело, что когда они становятся патологичными, мы пространство воспринимаем как форму страха, а вот это уже патология. Да? Поэтому потихонечку чистим, чистим, чистим и оставляем себе тот санитарный минимум, который помогает выживать.